Сейчас мы играем 3 на 3, друзья. Лайк, подписка. Сейчас это очень важно. Новый там гайд, допустим, да, скажем. Смотрите, сейчас, я так смотрел, у кого-то 4 тысячи кубков вся всего там игры. У нас, наверное, еще 200 чем А, ну, скоро 2 тысячи. И это, конечно, мало у нас. А у Браган, ну, напарникам, на, на, на напарником. наши осоклаунцы, я там, так думаю. Покажу по слегке. У них очень сильный, кстати, персонаж прокачаны и они именно используют такую тактику сражаются на так скажем 3 на 3 побеждают только вы знаете 3 на 3 значит там нет всех одинаковых игроков покупкам они всегда разные кубки на соответствии понятно что и разные соперники по бойцам по всяким этим штукам о отлично слушайте мы сейчас выиграем Тогда потихонечку, наверное, я там буду просто покашить. Наверное. Сейчас нам моем уровне экономик нарушен, там наверное, война уже вот происходит, солдатики обсуждаем, кого из врагов. Слушайте, тут уже война происходит, два еще одного. Йо, он, он пешехода берет. Пешехода берет. О, парбо, давай сюда идем. Класс, спасибо большое. Вот такой, не, не надо, пока. Блин, реально было круто. Просто подошел сюда. Что-то будет способность. О, у него щит. О май гад. А, а, щит пропадает. Беги, беги, беги. On, беги, on, беги. Отлично, красава, давай. Добивай всех. Давай, давай, давай, давай, красавчик, давай, давай, давай, там наверное, базу строит, скорее всего. Призыв. Давайте больше призыва. Парболов. Я на уже не будет, потому что он, скорее всего, будет использовать этих летающих. Окей. Okay. Хорошо, что ты так делаешь. Неужели что-то происходит? Подожди, 3-2-1. Салют на тебе праздник, Дед Мороз пришел. Так, давай, давай, давай, давай. Ебой! Круто, блин! Ну все, ладно, подразнились! Умо какие солдаты пришли к нам? Давай это захватим. Возможно тут ничего нету. Так, как там призыв? Все нормально? Давай где-то еще поставим. Если там уже будет война, то уже пора что-то думать, друзья. Что-то думать, пора. Тут уже война происходит. Что, давайте колем спустим. Первый колем. Войну пока что не будем воевать. Мы собираем, потому что у нас колода-собиралка. Так называю. Колода под названием собиралка. Ага, враг тут у нас отточился. Ну, в общем, вы снайперы, вылетающие, а он наземный. Так что все будет нормально этом Так давай сюда пойди хоть. С тобой пойдет она... О как тяжело будет да? стройкам Нужно начать все точки забрать все призывать потом уже атаковать и все вроде бы с тактиком окей Сейчас мы тогда будем войсками дразниться я бы сюда дойти Стоп а Кто будет базу защищать мне тоже интересно тогда давайте создавать отряд. А, отряд создаем. Первый раз отряд. Лично. Раз, два. Ну, может даже третий. Четыре. Четыре войска. Идите оборонять эту базу. А то чувствую, что враг пойдет сюда. Вот ну, здесь хоть. Мы и так разделяемся, конечно, друзья. Ну, что что делать? Так, уже можно воевать. Все, а, ну, я... все мирно, все мирные. Берем, конечно, борьбу и казнь. вкусница потом уже галемочка. Так, ну, в общем, так, вы красавчики сражайтесь боком его помочь того нет так нет все его еба ускоряемся чем быстро мы это сделаем тем мы сильнее давайте ускоряемся если мы ускорились тем самым можем здесь ускоряться, ускоряться. да кстати у нас тут есть еще один отряд почему бы нет такой сильный отряд там скажем а может даже сюда дойти почему бы нет а вы вот, допустим на отряд на оборону может быть кто-то врага зайдет сюда Оу май вы идете сюда? Нет, не надо. Так, давай тогда обратно. Воин идешь сюда, потому что там воин воины. А очень цеха охраняет нас. что Понимаете? Молчно. Ну ладно. Тогда уже знаете вот. Воинчиков. Опять здесь. А, нам знаете что нужно? Нам нужен еще один воин. эй кого то Куда? Куда? Куда? Не надо всякий случай для, для безопасности у нас там есть голем который тут вообще не прикрывает а, базу тут так дальше мы конечно берем стройку строим здесь если мы прям строим здесь то тем самым берем этот отряд сюда идем. охранять этот отряд чувствует лучше что-то произойдет давай тогда летающих брать вот тут уже война война война происходит порвал нужен а ну, вообще -то... Ну ладно, атакуйте. Ага, Красавчики атакуйте. Стройка здесь давай. Вам нужно казарм как я понял. Окей. Там уже война у нас уже идется. Окей, это казарм. Я не против даже фарболкинуть. У нас так вот ресурса. Но блин, фарболки и фарбола. Не ну потом, да. Нам нужно еще успорять, что все Давайте, давайте. Если, конечно же, неоночеков в Галиму, Фарболу, Адмирацию, то другой ну, регинарс. Так, там что происходит? Ну, хочешь что ли? Ну, а, снаружи. Давай, давай. Так, давай тогда регинировать, отступать, отступать. Отряд будет. Вот Давайте атакуйте. Он, он растерян, отряд. Так, берем он еще Галиму. Так, вы там регенерируете чувака? А почему не можете регенерировать? Эй, разработчики, что у по потексле? Ладно, ладно. И тактика номер два. Идем сюда вот. Эта точка хочу захватить. Если там враг, то плохо, конечно. А, наши тут ну, ну, нормальные люди, которые помогут нам в этом Если конкурент. Как их зовут, кстати, что я не понимаю? Наши напарники, да, отцают. Стройка, строй новую базу варят не только струйбаза что-то еще мути окей я буду мутить, мутить буду. только тут что -то как-то заедает что ну. да это конечно будет долгая краткая но показать вам геймплей тоже хочется в реально жизни не пересматривать все если там будет тупой момент, а? Топовый момент, хотите, Ну все, мы садим топового момент. Наверное, будет самым лучшим топовым моментом когда-либо я видел. У Нас уже 150-50. Блин, давайте уже так хватит. Хватит экономить. Так, хватит экономить, поевать про. Кстати, вот эти вот чуваки могут идти сюда и каменьку сломать. Для этого. Никого нету. Ха, очень странно, люди. Ладно, пойдем сюда, возможно, тут один чучок. Такой хранитель, такой ходишь тебя. Так, там вроде война у нас уже тут помогут. Опа, Ну, ну красиво, красиво сделали. Как дела? Тоже нормально. Слушайте, а враги нас такие слабые. Так ускоряем все это дело, призываем. Я даже не знаю, что призывать. У нас так уже столько максимум игроков. Так, ой, блин, куда куда идти? Атакуйте! А вы там уже можете сюда пойти. и Внезапно атаку ему строить. У нас просто есть суточка. Отлично, будет ну, Давай. А куда бояться идем? Воевать. Давай, здесь фарбол Не знаю. Идём. Здесь фарбол Давай. Ладно. На хоть что-то, да? Так, давай, фарбол, давай, давай. Чем больше бойскам берем тем у нас не знаю почему и 150 ну ладно если так то нужно новую тактику придумать куча ресурсов тратим на войска а точно точно у нас так хватает восьми тогда ускоряем тоже важно купиться друзья берите скорость она вам поможет в отделе также еще можно что-то тут замутить тут построить что-то можно а вот что делаете а, ясно сюда идите отлично уже хватает как раз просто. Как заказывали. Так, давай сюда иди. Блин. Нет, нет, нет. Давайте так... А атакуйте. Атакуйте. Да вроде бы мы победили. А вам тут друзья, ждать. А потом уже собрать такую колодку как у меня. Сначала колду собрать. Потом уже ждать и атаковать. Ну, когда будет 150, 20, чем-то. <свят> Если там численность 200, то нужно 150 158. По порядку, типа, -то. Так, два, ускоряем, а то войск уже. А -а -а, понял. Зря ускорил. Fireball Знаете, я не зря взял этих вот файболов и ускоря... устрел. Кстати, понял, что разработчики. уменьшили там, там, скажем.. скорость это парбола Отлично. Так конечно хорошо, что вы сделали так. Это Чтобы было бы тяжело. Очень тяжело. У -у -у. Стройка. Чем быстрее мы построим, тем враги скажут, нет, нам туда строится. Нет, нет клана, нет клана. Вот вам тем ошибка. Это найботы. Робот, робот, робот, робот. Почему роботы везде? Кстати. Статистику. А ну, сам, статистику? Статистику боя хочу кое-что вам показать и узнать из себя там для вас. Так, смотрите. Н Ничего себе. Почему все слабы за меня А вы враги сильные? Ничего себе! 10 минут мы сыграли! Ничего себе! Слушайте, а можно закрыть кое-что! позор можно закрыть! Ничего себе! Ладно! дальше катки я пойду еще раз! Ну, это, конечно, плохо, то что у нас слабые там конкуренты ну, наши напарники покупкам? Это плохо, потому что они, наверное, не прокачаны. А вот враги прокачанные покупкам не знаете, если мы справедливые игроки, то это хорошо. Мы им отнимаем кубки, а не прибавляем. Прибавляем этим славным игрокам. То есть игра хочет, чтобы мы э, прибавляли кубки, и они дошли до этого кубки. Обменялись кубками. На бери 700, дай мне у Бери 767, мне. Дай ему 836 кубков. 743, забирай. Дай ему 896 кубков, как я понимаю. Не, ну окей, справедливость существует, только вот дело в том, что 4 Эм. 4. Что это мне такое? Почему все берут мало, так скажем, воинов? Я думаю, все должны брать максимум. Но некоторым вообще берут вот так вот. А что это значит? А, когда у меня будет третий колод, вот, тогда я смогу это сделать. но я же все испортил. Ну, друзья, это важно брать все колоды. Как по мне, ну хоть хоть фарболки типа, возьмите, вот и все, остальное уже не важно. Ведь хоть вот эти. Ну это тактика, ну сейчас я узнаю кое что. тут вот эти вообще ну, берут эти колоды. Так, раз два. Ох, ты -мо они слушаются. Раз два. Да они умные, слушайте, раз два три. Ага, только снайпера слушайте. Новая тактика. Снайперы, берите кучу этих дополнительных способностей. Всем удачи, пока. Блин, смешной чувак. Не могу.